всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет розыгрыш по проекту крипто профиль почему я не запустил стрим потому что заболел чисто физически не вывезу два часа вести стрим буду там чихать кашлять и тому подобное сразу хочу передать привет основателям проекта максу и его команде с профиля в общем как мы проводим розыгрыш? Розыгрыш получается у нас такой, да? Вот у нас оставляли люди комментарии, всего у нас 131 комментарий. Что мы делаем дальше? Дальше мы просто напросто вбиваем количество комментариев 131 и с помощью рандомайзера, с помощью рандомных чисел мы нажимаем, у нас получается победитель. В общем, как бы все просто. Потом я оставлю email в описании под видео, вы мне присылаете свой кошелек, и все, и в принципе я вам высылаю токены, с этим как бы у нас все просто. А, в общем, что мы делаем, нажимаем Generate, первое место это у нас 50 тысяч токенов, отправляется 13 человек, который написал комментарий, и вот мы считаем 3, 5, ага. Ну вот 13 место у нас выпало на будкова в общем можем поздравить этого человека и пишем ему, вы выиграли 50 токенов все этот человек у нас есть теперь выбираем второе место и опять же, точно так же нажимаем Generate. 34 место. Вистаем от него дальше. Вистаем, считаем. Нормальный типа ник. Это у нас Будков. Будков у нас получается выиграл у нас Будков два раза, что ли, выиграл, получается. Я не знаю, насколько он счастливчик, какой он везучий, но Будков у нас два приза урвал. Я не знаю, как мы это все сделаем. Ну ладно, пусть будет у нас опять Будков. Хорошо, пусть будет так. Это, конечно, очень круто. Я ему просто напишу. Точнее, просто поставлю лайк но тем не менее он как бы сорвал первое второе место очень везучий пацан как бы 131 комментарий, и два раза выпало ему ну <laughs> да ладно да ладно следующее третье место 60 место теперь от него листаем дальше считаем Это у нас выиграл Эльдар Бахмаев. У нас он получается выиграл 15 тысяч токенов. Третье место. Сейчас также пишу ему. Выиграл 15 тысяч токенов. Потом напишет мне на email. Я полностью все проверю. И высылаем ему токены. А, ладно, давайте четвертое место. Что у нас? 77. От него считаем дальше. Считаем. считаем. Тут в принципе недалеко это должен быть. А, так, 76, 77. Выиграл у нас Михаил Лупенко. У нас он выиграл 10 тысяч токенов. Также я ему ставлю лайк. Пишу вы выиграли 10 тысяч токенов хороший приз хорошие деньги и получается что дальше листаем и следующего пятого победителя прямо очень рядом выпало это у нас выпало следующее место это Sensational World News. Он нас выиграл 5000 токенов. В принципе, победители закончились. Вот мы раскатали 100 тысяч токенов. Так что у нас уже есть свои победители. Uh, то есть просто-напросто они мне напишут на e-mail свой кошелек также я потом скину все кошельки вы увидите переводы транзакции то что токены были отправлены и в принципе у нас все прошло гладко также скоро будут uh, другие конкурсы uh, которые мы потом в дальнейшем будем разыгрывать монеты там деньги и тому подобное но пока у нас вроде бы на этом все так что давайте Возможно, в следующем конкурсе кому-то еще повезет. Давайте, всем пока.